самых важнейших пунктов, по которым вы определяете а, ваш это мужчина или не ваш это мужчина. Чаще всего, что происходит у нас? Вы вдохновленные какой-нибудь статьей о запросах во вселенную, да, вырезаете там себе, визуализируете, прописываете своего принца. Кто грешен, кто делал? <свят> <свят> ну, все, в общем-то, да? Вы пишете, что он и такой, и эдакий, что вот это и крестиком вышивал. и А еще вот это, пожалуйста. И чтоб там, и то, и десятое, и третье. Потом происходит самое ужасное. Знаете что? Он Какой именно уникал? такой появляется. Появляется один нюанс. Вам, чтобы с ним таким идеальным, Смотреться гармонично, все бы ничего, но надо стоять вот так. Шея затекает через время. Так вы счастливы, но шея затекает. Причем как, как только вы начинаете себя вести как-то по-другому, ну не то. И Вот этого идеального непонятно, куда его впихнуть в свою жизнь. Есть такой критерий, который я называю «я-образ, я, образ, образ, я идеальный сейчас напишу образ себя идеальный образ себя идеальный через какое-то время вот если в моей жизни все будет хорошо если я свою жизнь буду жить на сто процентов вкладываясь в себя в свое развитие в то какой я хочу быть какой я Хочу быть смотрите здесь я довольна собой и сейчас я себе нравлюсь то есть есть я сейчас да но всегда есть куда улучшаться мы все равно если мы живые организмы то мы все равно с течением времени меняемся если мы этим не управляем и не планируем, то мы меняемся, куда придется. Если мы это планируем, если мы осознанно вкладываемся в свои изменения, то мы меняемся не куда придется, а туда, куда хочется. Хотелось бы. И тут вопрос к вам. Какой бы вам хотелось быть через какое-то время? Через год, через два, через пять. То есть... Я и сейчас себе нравлюсь, но через какое-то время я хочу вести более здоровый образ жизни, ну то есть быть более здоровой. Или я хочу быть более независимой. Или наоборот, я хочу быть более домашней. Вот сейчас я такая бешеная и свободная, а мне интересно сделать вот себя ну, более теплую уютную. Или наоборот, я теплая и уютная. А я вот через год вижу себя более самостоятельную, независимую. Ну то есть куда мне хочется двигаться. И по-хорошему у вас должен быть план насчет себя. Не только сегодня, ну не только на ближайший год, на ближайшую жизнь. Ну, то есть как вы ее хотите прожить, в качестве себя какой. Вот это очень важный критерий. И тогда рисуется, тогда очень конкретным становится критерий мой это мужчина или не мой. В чем заключается критерий по отношению к мужчине? Вот я сейчас, до я идеально есть некоторый путь, некоторое направление. И общение с этим мужчиной, общение с этим человеком, оно либо меня двигает. Сюда, либо оно меня туда не двигает. Либо оно меня двигает куда? В другую сторону. Если у вас нет критерия себя, куда я хочу жить, становится очень сложным определить, с каким человеком мне по пути. Здесь становится другой вопрос. Вы говорили о критерии, мне с ним комфортно. Угу. комфортно можно э, плавно ком комфортно деградировать понимаете да? вот здесь не всегда может быть комфортно такая прямая женская обязанность быть счастливой и заражать других людей этим состоянием я понимаю что вот здесь я буду еще более счастливой себе больше нравится моя жизнь не будет больше нравиться. И так далее и тому подобное. Поэтому критерии здесь и сейчас мне радостный, не совсем правильный. Критерий перспективности, куда живем. Здесь есть маленькая, еще маленький э, нюансик, маленькая ошибочка, в которую вы можете попасть. Еще раз сделаю акцент. Вот здесь я идеальная, а не мой идеальный дом, моя идеальная машина. Вы можете придумать идеальную обстановку только забыть себя туда дорисовать это не про это да? очень часто тоже такое происходит я вот живу с этим мужчиной потому что он меня я не знаю там возит отдыхать на гавайи а сама от этого все грустнее день ото дня Понимаете? не гавайями не машинами ни квартирами, ни чем там, ни бусиками меряетесь вы и ваша жизнь. Только вашими качествами, вашими ну, конкретными вот -вот достижениями себя. Не поверите, очень очевидным становится вопрос, человек меня туда двигает или не двигает. Знаете, я собираюсь а, через несколько лет вести совсем здоровый образ жизни, а много путешествовать там и чего еще делать зарабатывать. много зарабатывать но сейчас у меня мужчина который пьет курит мы э, проводим э, вечера э, валяясь на диване интересно он не подходит он такой хороший он добрый и глаза у него голубые он вас двигает туда или не двигает? Ответ очевиден. Единственное, что этот ответ вы отвечаете сами себе. Ну, вот, вот здесь правда нужно быть честным, а не делать, типа, а вдруг он изменится. Ну, вот буквально через пару дней, а вдруг начнем заниматься спортом. Ну, а вдруг не бывает.